Всем подписчикам я сообщаю, что уведомления на вас, на ваш ролик я все получаю. Колокольчик мне об этом регулярно напоминает. Если у меня буквы хватает, я комментариями отвечаю. Если нет, любо или не любо, а лучше ничего. Комментарии ваши хочу оставить себе на память. Свои вернуть, так как не имею блокнота и не, за, нигде не оставляю то, что я вам отправляю. Но главная моя задача дождаться того героя, которым я хочу рассказать. И вас, помощник призвать. Те, кто не подписался, него подпишитесь, помогите его таланту, распространяйте. По всему интернету его данные. Сейчас мы дойдем до него. Я покажу и, и прокручу его хорошую, отличную песню, которую я всегда обычно жду от него. А вот и наш герой Сергей Мельков, он же Гвоздика. Многие его знают, многие почитают, а многие мимо пробегают. Это вы зря. Ребята, послушайте его, не пожалеете. Решать такую Лишь на первый взгляд кажется просто Я не плачу, еще не плачу Мое сердце хрустальный лед Мне давно надо жить иначе И душа покаяния ждет Мне давно надо жить иначе И душа покаяния ждет. Развлекается умной праздной, все соблазны у ног моих, Но взывает душа напрасно, и напрасно бьет жизнь по. Покаяние ждем. Мне давно надо жить Иначе не душа покаяния ждет В этот мир Мы не зря приходим Но выходит, что ждем скорбей И теряем напрасно Не давно надо жить. Задолжение и все мир. Нам давно надо всем жить иначе. Иначе врага. Нам давно надо жить всем иначе. Иначе врага. Нам, нашей страны, нам никогда не победить. И возможно, а возможно с врагом Рабом у нас всегда может быть, если мы не проснемся и к лицом не повернемся.